И всем привет, с вами Макс Риск. Это у нас новый гайд под названием... Тут название нет, но в общем, там да, переводит это специально родиль... родительский матч river То есть какой-то PvP матч выше 40 уровня, если навык способный разблокирован. Да, специально родительский матч. -то что -то нужно разблокировать. Так, все что ты мне помог? Так, сейчас это я включу север 007 переводит это то есть тут есть такой север 07 а ну-ка он там рассказывал про себя еще расскажу потом в конце будет шок я прочитал вообще шок так нажимаем а еще без, без ролика подпишись на канал поставь лайк 007 вон да этот север это его зовут переводчики в русском язычно у а меня тут конечно Шаша, сша стоит чем бы нет Давайте тогда продолжать. Ну ладно, прокачаем. Насколько все стоят? Так, сейчас прокачаем и приступим. Лидер Оскар Брюс заместитель. Оскар красным деревьям. Брюс красный или синий? О чем это? Красный не синий. А, -а, а, скорее всего, что прокачать. Ануар, а ну Арфа, герой, герой. Красный или синий? муж навыки? Красный, синий, красный, синий. Типа того. Так вот. Только пилоты и хиты. Пилоты и хиты. Ну ладно, припустим. Специальный подходящий рывер. Но ну, это нужно брать. Капитана Орика, как там зовут. Одноглазый Эрик, где там 10% к рыве. Это просто мощно. То есть, кто не знает, это значит ПВП. Он может убивать монстров 10% лучше, чем остальных. И тоже для начала очень сойдет, сойдется. Если вы там не сражаетесь с игроками, это очень классно, если им то не имеете. Новичком вообще подходит. Вероятно капитанариком. Ну ладно, глаза вариком. С красными. Так, куда прокачаем хоть что-нибудь. увеличить так войск. Оо, это шикарно. Ты вроде бы ресурс собираешь. Зачем тебе Куча атак, нам не нужны, по-моему. Да. Нужно логически расставлять, это мое мнение, да? Так увеличить скорость войск. Это у нас как будто отдать войскам Это ресурсы. увеличить скорость войск. Ресурсы, главное, то ресурсы. все равно мне нужны ресурсы. А, блин, ну ресурсы. увеличить защиту войск. то да, не хочу. Увеличить атаку войск. то да, блин. Увлечить. Здоровье увеличить. Здравий. да зачем? Мне добычкам добычка. Добычи. Добыть. Добыть, Добыть. чат то типа того. Так, есть такие некоторые иконочки которые нам под, подмогают, когда отряд атакует с помощью навыков состояния 50 еды с скоростью, яростью. вообще все нужно качать. Так, а что это такое? Куча запасов. М -м -м, навык талантов после одной штуки, ящиков с ресурсом после сбора тысячи еды. А ты что даешь, а? А так не, не не нет. Ты сам лучше да, этих качну. Так, он, короче, получше, я... ну, короче, его получше, чтобы прям, чтобы мы читали так. Давайте тогда давай продолжим. Лидер, Оскар, депутат, Оскар, красное, дерево, синий. Эм... Ну, он просто неправильно формы отправил, поэтому вот так вот. Оскар. Кто из вас Оскар? Я не в курсе. Жди ренис не нет оскар не он что-то говорил про других там она нашел его <свят> этот оскар 5200 хп норм силы нормально так оскар красным дерево синий качните и еще он еще добавил депутата какого-то очень берете его и качайте на синий на что там, вообще классно так чем дальше в первую очередь все пилоты если у вас нет никакой из вашего этот скот на железо дерево или скотом но ну, логично что скот должен деньги на скот на ресурсы литери на ресурсы а ты про чем здесь я что-то не поймаю так давайте повторимся если у вас нет никакого из вас то есть у меня нет никакого этого оскара лидера оскара то скот Кома. Но железо, дерево для скота. Значит, скот и железо, дерево. <laughs> ежено железо, дерево. У -у Окей, ежено железо, дерево. Добычка, где добычка? Так, тут у нас ронт, наверное, что-то типа умножения, тут декорации, посмотрим сейчас. Вообще непонятно. Но нужно сказать, это было в конце еще жестким. Если победить белых мутантов, не возвращайтесь в город. А чего то урон белого мутанта возрастает на 0%. Что, блин? Урон может увеличиться вполне на 50%. То есть я должен стоять, сколько же мы стоять и воевать? Это прям как капитан Эрик. Воюет всегда. Ну, что то классная штучка, а ты что даешь нам? Я это возьму. Когда войск останов... остановится меньше 50. Ого! Атака войск повышается на 3%. Это, это это не нужно. 50 уже плохо уже. А скорость марша на 4%. Нет. Фу. Такое вот. Так, после использования навыков есть 20% шанс повышения атаки. Войск на 8% защиты на 4. Нет, это лучшее, Так, я буду качать очень скорость войск. Да это не важно. Не важно уже, что качать, потому что у нас есть другие войны, орды. Поэтому я качу тебя. Ну что ты мне нравится. Так они процент. Чего так мало? Ну ладно, что поделать, это тест в личной такой Нет. Белый мутант получит 3% урона. А, отлично. Хайнь повык получать. Мы будем их одолевать. Фух. За победу над белым мутантом до вот это опытов. А, деды опытов. Я думаю, опыта прокачки. Думаю, вообще шикарно. Это была самая легендарная картой жизни. Можно было 50 ранков у а 49, вот так бам! Всех завалили. Завалили так дальше общий river подбор игроков без золотых воинов ладно золотых воинов то золотого ничего не курсе вот этот он они золотые воины он про них говорил учет кто типа, общий river подбор игроков то есть они подходят на river на битву ты бьешься бьешь на ты тоже 5200. Чего ты. Давай, стой, стой. 550, и 5200 Что вы самое мощное, как я понял. ладненько Так, давайте дальше. Пускат ведет. Пускат ведет. Хорошо, кто из вас пускат? Пускат. Ворон, Максимус, Оскар. Пуската. пуск Пуската. Это про вас так узко ведет и тогда вы можете взять Мавер... маверика маверика маверика или ты купты чё блин маверика вот это вот мервик не маверика мервик и Купыты какого-то кто такой купты куротоби где-то помню куротоби я не понимаю это перевод такой нерабочий ладно крутоби Ладно, давайте заново пуск ведет мы уже знаем его и тогда вы можете взять марвелка или коротоби в качестве в качестве своего помощника пускат ведет за собой эти помощники это помочь помощник может помочь вам Где Фускат? Что я Фускат? что-нибудь подожди он он должен быть первым потом ему нужно помогать дополнительно эти эти я как-то не понимаю, может быть разные, но у него есть навыки таланта. Так что ладно. Трое на всех. Пойдут на одного мутанта или на одного воина, человека. Ревер битва. Так значит. Качество помощника. Красное дерево. Подожди, я это не перевал По названию фюста. Дождит. Как-то. Точно! А ну-ка, сейчас быстречком. Так, так, так, подожди, что-то как-то ну, пальцы не работают. Так, давай, давай. Да, фуската. На русском перевели и на английском думаю. Что тут ошибка? Оказывается, все нормально. Пускат. Значит, красный дерево фускат. Так, возвращаемся к фускату. Он памятники, ну качать навыки. Красный дерево фускат. Синее дерево мервек. Тоже на английском. Точно мервик. она ну, переведу. Переведу. Хочу знать на сто процентов. Что это такое? Индивидуалист. хочет что это? <смех> И ты. Ну для подтверждения можно на английский сделать. Но я думаю, что это ты. Я не хочу ошибаться на в этом. В общем, это ты, скорее всего. Да, я еще английский. Так, заходим на стройку, чтобы их знали, потому что тут не, не на максим переведено. Поэтому нажимаем на английский, проверяем второй раз. Это очень важно, а то вы потеряетесь и будете в курсе. Так вот, красное дерево. Пускай синее дерево. Красное дерево пускает. Я понял, что пуска нужно качать на красном дерево. И синее дерево. Мервок, да. Как у меня, кстати? Я тоже качаю мэрвека. Да, это он. Попробуем. И. тихо -ти -ти -ти то потеряю их. Да, да, это он. Синее дерево, говорят. Вот, а я его не качаю. Чего, блин? Я его не качаю. А что нам даст? Там еще, кстати, Скотт. А, блин. Head in... Так, лучше это не переводить. Атака Int производство. Не, ну это такое себе. В общем-то, ты тебе предлагают качать синий, но я что-то не хотел бы. Ну ладно. А Скотт. Что тут замешано скотт Ладно, это вам советую ссылка будет в общем эм, рецепт откуда мне это да, на голове в общем все будет в описании а где там вся тексты я вроде бы кому-то писал на английском так что хочу повториться показать вам это можно устроить как я ответил англоязычному на текст так давайте сейчас покажу вам что вы должны писать в комментариях чаша быстренько. да вот и весь сценарий из видео Сейчас вам покажу давайте да вот весь сценарий из видео вот пожалуйста пожалуйста перейди на английский язык да вот весь сценарий из видео вот я скопируюсь в описании перевел на английский ему и пожалуйста если хотите так же само то сделайте напишите мне я вам перейду инстинк okay. окей of course of course this yes, course case хоть как ну может понимать так значит дальше мервок на синий предлагают я потерялся мир мэрвок мервок Или Карутоби в или кору тоби в качестве Подожди, я же читал да да дочитал так дальше у нас идет и кстати сколько там времени Ладно, еще есть. Так, так, так, где потерялся? Сарутоби, говоря по-английском. Так думаю, это Сарутоби? Нет. Кто вас да, Сарутоби? Подожди, но ну это же он. Сарутоби, Куртоби. Сарутоби, Куртоби. Это одинаковый персонаж. напиши комментариях, если ты знаешь. Очень что на английском нужно найти на английском. А, -а, -а, -а, а, нет, нет, нет, нет, нет. Очень, наверное, он не до конца перевоз, скорее всего, это ты Просто начало было такое, и ты конец заканчиваешь. Так, а значит ты независимо от кого. От кого. То есть как угодно качаете. О, еще будет конце. Уже конец уже переходим. О, скоро закончим. Так, покажись. Если вы доведете.. Доведете как там тебя из подожди то есть так то так хотя так, так, так, так, зовут я потерял пуската эм... если вы доведете фуската до сорок уровня вы сможете разблокировать 18 процентов не бафа на исцеление вот это жестко и будет еще жестче который является единственным бойцом. Это самое главное. Вы можете получить и который сведет этот матч с ума. Выхилите себя на 18%. Офигеть. Общий рыбарь. Подбор игроков без золотых воинов. Это название ролики нужно написать, да? Общий рыбарь. Подбор игроков без названия воинов. Или просто подсказка для новичков. Вот так вот. Сунцико Ротоби вас нужно качать. Нам самый главный гайд был в этом ролике, если вы доведете этого пуската до 47 уровня вы сможете разблокировать 80% и не бафа на исцеление, которое является единственным бойцом, которого вы сможете получить и который сведете этот матч с ума. Сможешь получить. Как вас качнуть? Я хочу проверить. Меня просто начинающий. Офигеть, китаец! Вы с Китая. окей скиллс Всем, если с вами был Макс Риск. Вот такой вот гайд. качайте его на 80% и все. Кто смотрит видеоролик, принеду сюда, то это просто секретно. Я, блин, специально так сделал, чтобы было нудно. Ну, не знаю, в расторандон, он решил. Вау, чтобы... с что это такое? Тихо-тихо-тихо. Вау, у вас уточка. Класс еще. Привившка, да, было бы размыта. Все, всем удачи, всем пока. Так, заканчиваем. Пока.